Здравствуйте, друзья. Краткая сводка на 18.00 22 апреля. Сегодня утром стало известно о том, что вооруженные силы киевского режима предприняли попытку прорыва в районе Гоптовки на границе с Россией в Харьковской области. До 15 единиц бронетехники двигались из Светличного в сторону Казачьей Лопани. В результате 6 единиц было уничтожено огнем противотанковых ракет, по оставшимся отработала РСЗО, ну, уцелевшие отступили. Под Запорожьем зацепился Залеп и разбился Ан-26 вооруженных сил киевского режима. Ну, возможно, Залеп зацепился, возможно, был уничтожен дружественным огнем. Тут версии разные, но так или иначе, один из Ан-26 приземлился окончательно и навсегда. И еще раз о заявлении замкомандующего Центрального воектного округа России. Не стоит, по его словам, судить о том, что имелось в виду на самом деле, потому что, во-первых, такие вещи никогда случайно не говорятся, причем генералом такого уровня, который не является ни VIP 1 ни даже 3-4-5, сказано для дезинформирования противника, для создания шума. Потому что за второй фазой последуют и третья, и четвертая, и пятая. И только по окончании боевых действий можно будет говорить о политическом устройстве тех или иных территорий. Поэтому сейчас создавать всякие таврические губернии, что-то куда-то присоединять совершенно бессмысленно. Это глупый, бессмысленный пиар. Поживем, до победы доживем, увидим. Ну а вежливые люди готовы ввести режим тишины для эвакуации со составов стали беженцев и боевиков, согласных сложить оружие. Для этого достаточно вывесить белые флаги и выйти без оружия. Фактически такие возможности им предоставляются каждый день. Они их так или иначе игнорируют, хотя 35 вояков сумели уйти, не получив пулю в спину и сдались. Ну а если нет, ну, на нет и сюда нет, есть бетонобойные бомбы. 36-я бригада морской пехоты потеряла в Мариуполе более 700 человек. Об этом сообщил сдавшийся начмед бригады. Он говорит только об убитых, раненых и пропавших без вести. Ну и, естественно, до того, как он сдался в плен. С учетом более чем тысячи пленных из этой бригады, говорить о существовании этой бригады как боеспособной воинской части более не приходится. То есть несколько сот оставшихся явно укрываются вместе с боевиками стали Но это уже не бригада. Ну и на этой фотографии мы видим снова мародеров очередных. Так осуществляется законность и несудебные расправы на территории подконтрольной киевскому режиму. И чтобы больше меня не спрашивали, чем думают и о чем думают в Генштабе вооруженных сил киевского режима, приведу цитату с официальной страницы Генштаба. «Вот вам маленькая «р», чтобы писать слово «Россия» с еще меньшей буквы». Вы понимаете, что генералитет очень некогда решать проблемы на фронте. У них есть более важные задачи. Да, и не говорите сонному Джо, что сегодня курс евро опускался до 78 рублей, а курс доллара до 73 рублей 20 копеек. Пусть хотя бы на этом фронте у него будет доллар по 200 рублей, и все будет хорошо. Ну и каждые полчаса поезд с топливом идет из Молдавии на остатки Украины. Если недоразбудить пути доставки, то вооруженные силы России будут иметь больше проблем. Но об этом я расскажу в отдельной передаче. А в Одессе прибила к берегу еще одну якорную мину, которая сорвала штормом. В Днепропетровске за пророссийские взгляды сын зарезал родного отца. Причем подается в Украинске эта тема так, как будто он сделал какое-то богоугодное дело. Как будто он не преступник. Макрон же заявил, что Франция направит Украине самоходные артиллерийские гаубицы «Цезарь» и тут же сообщил, что без газа зиму европейцы не переживут. Без российского газа имеется в виду. То есть вот такая вот политика. Ну, пока мы глаз не перекрываем. Гонсал Альир, работавший в Харькове и придерживавшийся взглядов, которые были противны киевскому режиму, вышел на связь. Это американец, напомню, журналист, пропавший неделю назад. Цитата. «Хочу сказать, что физически я в порядке, немного растрепанный. Меня подобрали СБУ в пятницу 15 апреля, но после поднятого шума отпустили». Ну, с чем я его и поздравляю. Хотелось бы, чтобы он еще слинял оттуда куда подальше, пока его не прибили. На брифинге в Женеве официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасан сказала, что у нас нет информации, которого указывала бы на совершение геноцида вооруженными силами России. Но, с другой стороны, она подтвердила, что получили данные о 50 мирных жителях в Буче, которые были убиты, и сказала, что, возможно, есть основания говорить о военных преступлениях. Правда, не сказала, кем именно совершенных. Ну и, чтобы не завершать на этой ноте... Веселая картинка о том, как Зеленского бросают под очередной вежливый танк. На этом пока все. А, да, еще раз большое спасибо за то, что смотрите, помогаете, терпите. Но еще раз напоминаю, что все мои действующие аккаунты указываются под каждым из видео. И определить, что это именно эти аккаунты, именно мое видео на моем ресурсе, можно по номеру карты, который называет, заканчивается на 0292. Потому что слишком много других ресурсов, в том числе действующих под моим именем и фамилией. Что не есть хорошо, если вы уже берете материалы, действуйте их размещать от своего имени. Еще раз вам спасибо, всего доброго, до свидания.